Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в центре Сан-Гейтс. И на территории центра Сан-Гейтс начал работу косметологический кабинет ее хозяйка Оксана Кравчук. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Да, вот немножечко расскажите про себя и для наших радиослушателей, для наших телезрителей, что это за кабинет. Я смотрю масса каких-то приборов причем они больше похожи на какие-то э, оборудования в госпиталях которые стоят э, и о чем идет речь и у вас есть особая методика вот немножко обо всем о себе только начните дорогие друзья меня зовут оксана Кравчук. я уже 16 лет занимаюсь косметологией и работаю в сфере красоты что я хочу сказать? В Америке я сравнительно недавно, полтора года, но все-таки я пошла дальше продолжать развивать свою профессию и решила открыть кабинет здесь. Что мы делаем в нашем кабинете? У нас есть разные приспособления. Кальбаника, микрокаленд. Микротоки, микроволновые токи, микротоки, -микро э микродермобразия. Да? Микро микро Это э все вот этот аппарат, да? Да, да, да, да, да. Э вот Как он называется есть. этот аппарат? Это идет э -э называется Комбайн, 11 функциональный Комбайн. Здесь большинство всего то, что база самая необходимая для работы, для решения проблем. А проблем каких? Проблемы есть разные. То есть мы решаем проблему ЭКНИ, то есть воспаление на лице. Мы делаем лифтинговые процедуры, мы делаем анти антиэйджинговые процедуры. Мы пытаемся решить любую проблему. То есть возрастные какие-то проблемы конечно, да? Омоложение, Омоложение лица. лица? Ну, если мы омолаживаем весь организм, то лицо тоже омолаживает. Конечно, да? конечно. Угу. Тем более, что мы должны помнить, что не бывает хорошего лица без хорошего здоровья. И поэтому э, наша кожа – это индикатор состояния нашего здоровья. Не бывает такого, что… В больном организме хорошая кожа. Точно так же не бывает, что в здоровом организме плохая кожа. Это все взаимосвязано. То есть мы пытаемся решить не только проблемы внешние, а точно так же советуем, куда обратиться, если мы видим, что у человека какие-то серьезные проблемы. Она все читается на лице. И наша задача правильно прочитать это все. Вот. И помочь человеку. Оксана, а скажите, вот слева от вас находятся тоже какие-то там процедурные аппараты. Для чего они? Вот этот аппарат, он для называется радиолифтинг и для кавитации. Радиолифтинг – это такая процедура, которая помогает потянуть кожу лица, стимулирует обновление коллагена. Вот коллаген у нас… Ну так образно сказать, это пружинки. И с возрастом они растягиваются, то есть они становятся более широкими. И вот с помощью этого аппарата он действует на глубокие слои кожи. Мы делаем идет полностью восстановление омоложения коллагена. Появляется новый коллаген, который имеет точно такую же форму, как 10-15 лет назад. Конечно, для этого нужно время. С первой процедуры не всегда это видно, но очень-очень и -очень хороший результат. Угу. Ну а методика, которой вы пользуетесь, когда к вам приходят клиенты, это какая-то особая методика, потому что мы с вами говорили до этой передачи, вы говорили, что у вас есть методика, которую уже вы практикуете в течение очень многих лет. Ну, конечно, я изучала несколько косметических школ в Европе, и каждая школа приходит, ну, имеет свой подход к решению проблем кожи. Моя методика заключается в том, чтобы человеку, то есть помочь внешне, но точно так же и подойти, узнать причину, почему вот та или другая проблема случилась с человеком. То есть это должно быть. Комплексный подход к решению проблемы. Не должна работать только я, должен работать и врач. То есть мы направляем к врачам, если это надо. И точно так же очень важно читать болезни по коже. Если, например, очень часто встречается высыпание у молодых людей, и в большинстве случаев это идет от переизбытка гормона тестостерона, у девочек особенно, мы должны это учитывать, мы должны прочитать это по коже и человеку помочь. Потому что если я буду только чистить и решать внешнюю проблему, не посоветую человеку обратиться куда-то дальше, чтобы искоренить ту причину, которая дает эту проблему, результата не будет. и это, Я считаю, что это одно из важнейших направлений, да, которое должен человек понимать, читать болезни по коже лица. Оксана, Давайте я вам задам такой, не совсем, скажем, традиционный вопрос. По определению почему-то считается, что люди ходят в косметологические кабинеты или СПА, это женщины. А мужчинам, как правило, не до того, у них нет времени. Но я уже не один раз наблюдал, что к вам входят и мужчины. Они к вам ходят, как-то сказать, по знакомству, или у вас есть отдельная программа для женщин и отдельная программа для мужчин? Да, ну, в действительности кожа мужчины и женщины практически ничем не отличается. Единственное, что кожа мужчины, она более-более более толстая, вот. И у мужчин точно такие же проблемы, как у женщин: есть высыпания, есть пигментные пятна, есть процессы старения, никто их не отменял, и Точно так же хотят выглядеть ухоженными, и они ходят. И процедура мужского фэшела ничем не отличается от женского. Единственное, что надо иметь больше силы и здоровья. Понятно, но ну, я наблюдал, о том, что к вам ходят, обычно хотят выглядеть хорошо, ну понятно, женщины в любом возрасте, а мужчины, которые уже ну, достаточно молодые. Но я видел, к вам ходят мужчины, не такие уже молодые. То есть это, они ходят для того, чтобы хотеть лучше выглядеть? Или вы им как-то помогаете еще в другом плане, скажем, омолодить свой организм или избавиться от каких-то проблем не только на лице? Ну, я э, избавляю от проблем на лице. Вот. Да, мужчина приходит с старшего возраста. Есть такая проблема, это пиеметные э, пятна. Пигментные? Возрастные? Пятна, да, возрастные. Mm -hmm. И вот э, мужчины очень часто болезненно относятся к старению. Точно так же, в принципе, как и женщины. И поэтому они пытаются всеми способами избавиться. Если не получается дома, то они идут к специалисту. А что, пигментные пятна э, разве можно устранить с помощью каких-то процедур? Конечно, их можно высветлить. Высветлить, но да, это да. временное? Это, время, это временное, потому что Э, опять же нужно смотреть почему эти пятна появились пятна э, коричневые пятна дают заболевание печени угу. вот то есть если это идет интернал внутреннюю э, вот, внутреннее. Угу. вот э, то есть надо посоветовать врача угу. надо посоветовать терапевта который поможет там проверить печень возможно ее надо почистить угу. возможно надо как-то э, Желчь, как, говорят, это слепое зондирование, где-то такое. То есть, и тогда мы сверху уже снимаем, но это, опять же, причина. То, а то, внутри. то есть, это комплексный подход, это комплексный, который да. вы как раз и практикуете, что, в общем-то, совершенно логично и с моей точки зрения, как центра Сангейтс, который занимается вопросами внутреннего и духовного здоровья. Самый правильный подход, то есть Конечно. это не просто на лице или на теле выступили там какие-то там плечи, угри, пятна и есть так далее, причина. а есть всегда причина. То есть вы работаете в комплексе, и вы можете даже, я так понял, определить, даже если человек этого не знает и не понимает, вы можете определить, в чем какая-то причина, и посоветовать идти к узкому специалисту, который эту Конечно. причину найдет, правильно? Конечно. Понятно. Оксана Кравчук руководитель косметологического кабинета в центре Сан-Гейтс. Прошу любить и жаловать, дорогие друзья.